Владимир Владимирович, я очень хочу домой. Мандарини. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Татьяна. Солнце. Откуда вы? Я с Москвы сама. Но ну, а замуж вышла в Грузии, в Двое детей у меня. Натая и Шотикова. Уже двое внуков. Ева и Лука. Двойняшки. Живут в Тбилиси. В данный момент я в Батуми. Я с мужем уехала в Россию. Ну, со вторым мужем, да. Мы здесь продали квартиру на Химшашвили трехкомнатную. И там построили дом в Краснодаре. Ну, немножко задержалась. И мне в России дали депорт пять лет. Не могу выехать домой к мужу. А почему заледит? Депорт я опоздала. Ну, дом строился пока, да. Я опоздала с визой. Надо было визу перебить. Угу. Я немножко опоздала. И вот пять лет вот уже три года я здесь, и моему штаму. Вот собираю мандарины. Первый раз в жизни но мне очень нравится. Я когда в Москве жила, угу. доставалась на Новый год понемножку. Интересно было, как растут они. Угу. А вот сейчас собираюсь с таким удовольствием на воздухе так прекрасно. Угу. Витамин С очень полезный, между прочим. Да. До России доедь, не доедь, не знаем, но. Мне очень нравится. А как вам погода? Погода, ну это в Батуми же такая погода. Дожди, солнце. Нормально. У -у -у. В принципе. Я уже здесь столько лет прожила, что домой хочу, но не могу. Да. Еще депорт два года. А ничего не получается, да? Штурить Нет, я, я... Вы знаете, как было? Я вообще... Когда вышла замуж, у меня было гражданство России. Uh -huh. В 92 году, что вот была заварушка, вот это, да. Просто по-грузински я не понимаю много. И надо было пойти в российское посольство и сказать, что я гражданка России. Uh -huh. Мой муж мне тоже ничего не сказал. И я ходила где-то лет 12 вообще без гражданства. Ни российского, ни грузинского. Uh -huh. Поехала я по белому паспорту в Россию без uh -huh. гражданства. Потом приехала, чтобы получить пенсию, мне шестьдесят 63 года, уже, чтобы получить пенсию, пришлось взять гражданское грузинство, и то, сколько мог, сколько, ой, в общем, ну, сделала гражданское грузинство. А вот уехать все равно никак не могу. А вы посольство не обращались? Посольство обращались, они говорят, что нет у вас этого Тепорта. Я попробовала поехать, меня вернули, сказали, что в Российской Федерации у вас нарушение. Это три я... года назад было И ну... я больше не пытаюсь пока Вы сейчас э, в вашем в огороде работаете? Нет, или... я у соседей работаю Мои близкие а, соседи, мои друзья хорошие значит. Они тоже мне помогают, я часто болею, они приходят, помогают Это мои очень близкие Вы сейчас значит, за городом живете? Так, я живу в, это, в, Сулиба, в Салибауре сейчас Ну и как э, ситуация? В Салибауре мне нравится, ну на квартире живу, конечно, деньги хорошие, но что делать? Муж высылает. 300 лар в месяц, плачу за квартиру только. А, ясно. Ну, как-то. Все хорошо, все будет хорошо. Отлично, удачи вам. Спасибо большое. Как его не съесть? <как> такой сладкий, такой вкусный <как> Такой большой <как> да. Букет витаминов Да В России, бедные дети, мы этого так Только на Новый год видели Сладкий как мед Thank you.